итак друзья мои всем привет всех рада приветствовать на канале ну что давайте порисуем сегодня у нас такой замечательный сюжетик холстик у меня 30 на 35 по моему не сильно вытянутый такой ближе к квадрату что-то рисовать будем акрилом сегодня но можно, кто рисует маслом, берем масло и работаем с маслом. Так, палитру, так как неудобно акрилом да, вертикально, я буду вот периодически показывать. Вот такая у меня одноразовая палитра, очень удобная. Холстик на картоне. И сейчас по нашему стандарту сделаем разметочку. Поделим наш холстик пополам да так приблизительно и половинки еще так вот ну, приблизительно пополам так вертикально и горизонтально работа хоть у нас и девушка ну <coughs> у нас здесь не портрет не реалистичная да как бы поэтому будем так работать и вот сейчас, что мы видим? Мы видим, что солнышко у нас попадает где-то вот сюда. Так вот, легонечко я его намечу. И дальше пойдут расходиться круги. То есть, вот здесь будет круг побольше, такой вот светлый. Вот. И дальше уже желтый, оранжевый. Там вот такой вот переход. Дальше. А, сами холмики, дюны эти на дальнем плане, они у нас где-то вот будут до середины где-то вот здесь вот так вот мы их покажем потом да ну примерно себе наметим дальше девушка сама девушка сама у нас помещается в принципе вот все ее тело да вот в, в эту вот полосу ну там нога сюда уходит ну давайте наметим вот я вижу что голова у меня где-то вот вот здесь в этой клетке да начинается то есть где-то вот здесь такой вот кружочек ее головы шапочка не шапочка как у них там да это намотано пока наметили так дальше вот здесь у нее выходит чуть-чуть видно лицо здесь вот так почти касается линии да вот здесь вот сюда уходит лицо. Там красивая сережка у нее такая. висит. можно чуть побольше, чем лицо. Дальше шеечка. Шеечка довольно-таки длинная. Такая декоративная работа у нас получится. Вот так шеечка. И так как она сидит немного под углом, да, как бы это плечо у нас правое ближе к нам, то есть, оно будет чуть-чуть пониже. То есть, если клетку вот эту поделить пополам, посмотреть, да, то чуть-чуть выше половины, где-то вот здесь будет плечо. То есть, вот мы плавно делаем изгиб и пошли вот сюда. То есть, до края мы не доходим. Такое небольшое плечико. Вот так вот пошла ручка вниз. Ну, тоже такие линии неровные делайте, да, это все-таки какой-никакой хотя и такое вот оно не абстрактная да но и не реалистичная но это же все таки девушка да и как бы более плавные линии жесты такие вот делаем так опускаемся чуть-чуть ниже и здесь у нас пойдет изгиб ручки смотрите ручка у нас сама кисть руки Будет где-то вот здесь лежать у нее на ножке. Вот себе наметили, да? И теперь плавненько вот так вот двигаемся вот сюда. Пока вот ровной линией, да, сделали. Дальше. Здесь у нас будет поуже, где запястье. Поуже. Вот у нас здесь локоток вернее, внутренняя часть, да, вот локтя именно. А вот здесь будет уже сам локоточек. Тоже линии плавные делаем. Ну, пока себе так вот намечаем. Так, я надеюсь, видно карандашик? Видно, да? Так, дальше. Здесь вот так вот ладонь. И вот тут сгибается у нас и тоненькие такие вот пальчики. То есть, так вот схематично прорисовываем. Дальше второе плечо, оно у нас повыше. Вот так вот изгибается сюда. То есть, смотрите, вот она диагоналечка, можно себе наметить ее, да, вот эту диагональ. То есть, от угла и вот где-то в середине примерно, да, вот, вот сюда в середину этой клетки. То есть, примерно вот такая диагональ проводим плечика вот так вот и пошла у нас ручка локоток у нас будет куда доходить опять-таки смотрим да по клеточкам то есть где-то вот сюда как переносить по клеточкам в плейлист альбом да там вот полезности для художника там есть с котенком кто не видел это говорю для тех кто не видел так и ведем ведем ведем ручка у нас здесь она у нее такая интересная здесь вот так вот как-то изгибается вот здесь она лежит на кувшинчике и вот она пошла ровно вот так под небольшим наклоном вот так ровно здесь изгибаем вот так такая вот рука интересная дальше вот здесь под мышкой до да, места то есть, вот смотрим, холмик плеча, вот он, да, и чуть-чуть в сторону, то есть, ну вот, толщина, э, под, подмышка одна, вторая, примерно, смотрим, чтобы так вот было одинаково. Хотя здесь тень, как бы, особо не видно, но представляем себе, да, и делаем ручки толщины одинаковой приблизительно. Так, вот сюда доходим, и здесь... Тут будет изгиб у нас. Так вот, вот так вот. Здесь закругляем. Опять-таки запястье делаем потоньше. Закругляем. Такая вот а, рука у нее немного странноватая. Вот так вот схематично наметили. Здесь сразу можно показать, вот где-то на пересечении вот этой вот линии, да, а здесь браслет чуть-чуть пошире руки такой у нее красивый браслет и вот эти вот закругления не забывайте делать потому что он у нас цилиндрический до да, рука тоже цилиндрическая у нас то есть вот так мы его чуть-чуть больше наметили вот сейчас когда у нас уже вырисовалась да так чуть-чуть давайте сделаем ей вот эту вот ее её... Платок, да, будем называть платок. Вот так сюда изгибаем. Тут у нее будет такая штучка. А дальше вот здесь вот так вот пойдет как-то. Ну, вот складки, да, как она у нее на голове там намотана. Здесь вот так чуть-чуть сюда. Здесь немножко отступаю, не от самого края, да, чтобы лица у нас было хотя бы чуть-чуть там видно. Вот. И вот так, как она Челма, да, по-моему, или как, если, если правильно, если я не ошибаюсь, что-то типа этого, как это называется у них. Ну вот вот такую сделали в цвете потом. Сейчас может непонятно, но в цвете потом будет попонятнее. Дальше кувшинчик, кувшинчик. У нас дно будет вот здесь. Такой вот наклон будет, он песочком там донышко присыпана будет не особо его видно а, так дальше край кувшина у нас а, вот здесь горлышко прям почти на вот на стыке и ну, довольно таки широкое горлышко вот сюда аж прям доходит вот видите где а, локоточек да вот изгибается здесь так наметили здесь вот будет вот горлышко теневая дальше дальше сужаем вот здесь можете провести себе ось, да, ось, центральную ось, и приблизительно вправо-влево уходить. Одинаково, то есть, строим. Вот так вот. Сузили его. Широкие части, где у нас будут, находим, да, ну, вот, вот здесь где-то, и вот, вот она у нас центральная, примерно столько же в эту сторону. Вот, сделали, да. И вот так вот мы теперь соединяем. То есть плавно раз, плавно два. И сюда, естественно, там вот пошли, ушли. Если там у вас попузакий, он будет какой-то не такой изящный, ничего страшного. И, соответственно, ручки. Ручки у нас будут вот сюда приходить, да, где-то вот, вот так вот сюда. Так, наметим сначала эту. Она у нас вот здесь идет, касается руки, и вот сюда приходит. Ну и, соответственно, толщина, да, ее примерно одинаковая. Ну и такую же примерно с этой стороны. Раз и два. Вот такая. Такой графинчик, кувшинчик у нас получился. Есть. Дальше. Давайте сделаем ее фигуру, да, талию. Смотрите, вот если прочертить, вот это, вот вот они наши квадратики, да, вот если его прочертить пополам, еще, то на этой линии, вот где-то вот здесь, не отступая, здесь будет линия вот талия ее изгибается немножко, вот такую вот, раз, да, такую, как скобочку поставили, и теперь от подмышки вот спиночку ведем. Такую изящную. Она у нас изящная девочка такая. Вот так вот. Вот сюда пришли. Вот он этот изгиб. И у нас здесь пойдет уже а, юбка, складки. Да, вот это вот ее. <с dunes> так. Вот клетка, линия, да, у нас... Здесь будет где-то попка, поближе уже к кувшинчику, вот так вот изгибаем, изгибаем, изгибаем, и вот эти складочки, они у нас приходят, ну, вот где-то вот сюда, вот, то есть, вот так вот, раз, вот такую вот себе наметили, да, штучку. Так, здесь пока проведем мы вот так вот плавненько, складки потом прорисуем. Главное, чтобы нам не запутаться и сделать более-менее правильно, да, пока. Так, дальше. Вот здесь у нас ручка. И она у нас будет доходить вот сюда вот. Вот. то есть тут мы светлой линией покажем то есть тело и рука они соприкасаются но небольшой тонкий тонкий просвет есть ну то есть сейчас я карандашом не буду да смысла нет это все прям вырисовывать просто имею ввиду имеем, имеем в виду то что ну, нам нужно здесь просвет такой ну как бы оставить и вот смотрите по этой линии мы опускаемся вниз и где-то в районе локтя мы уходим вот так вот вот сюда вот сюда и так вот так это вот у нас будет голая спина ее а вот это уже юбка ткань пойдет складки дальше если провести так вот она наша центральная да вот чуть чуть ниже опускаемся и проводим вот такую линию. Это пока без складок, я намечаю. Сюда. Дальше под рукой проводим. Рука у нас, смотрите, чтобы она лежала на ноге. Вот как бы сверху ее ложим. Да? А то есть нога где-то там вот, ну, видно, да, чуть выше как бы идет. Так, коленочка, коленочка у нас почти доходит вот сюда, вот тут где-то закругление будет, здесь она у нас пойдет вот так, изгиб к низу, небольшой, не сильный делайте. Так, и здесь вот мы идем, вот так вот выходим, да, и пошли резко спускаемся вот так сюда. Ну, вот такое что-то. Дальше с этой стороны у нас ножка вот сюда доходит, то есть где-то середина вот этой клетки, да. Вот почти до попочки. Здесь у нее будет ее юбкой прикрыта так и разрез ну вот это вот теневая да, складка такая ну где-то вот где пальчики заканчиваются вот вот сюда вот где-то доводим то есть вот тут будут у нас вот эти вот складки складки пока вот так намечу здесь ткань вот так вот она лежит в песке сюда пойдут складки вот так вот складки Чуть выше даже. Вот, вот так вот они изгибаться будут красиво. И здесь, соответственно, туда пошло. Так, вот здесь можно складочку. Тут уже можно от себя какие-нибудь придумать. Вот здесь складка на юбке. Вот здесь. Вот так. Дальше. Вот здесь покажем складки. Так, собственно, у нас вот тут такая светлая будет Идти. Вот здесь тоже чуть-чуть за тело ее выходим. Да, это же юбка, она на ней надета. То есть она будет чуть-чуть больше. Чуть-чуть только больше. Сюда вот складка пойдет. Дальше там за ней еще вот туда куда-то пойдет. Ну, такое вот. Соответственно, здесь чуть-чуть побольше. Вот эти вот складочки. Вот сюда тоже вот так пойдет. Здесь такая теневая будет. Вот так. Здесь тоже будет тень от коленочки. И здесь у нас вот выходит. Так, тут ткань. Вот здесь где-то выходит. Изгиб вниз. Потом раз вверх. Туфельку рисуем. И вот сюда вот так раз провели. Понятно, да? Нижняя, нижний изгиб. Потом вверх горку нарисовали. И вот чуть-чуть сюда блечок поставили. Дальше вот эта часть выходит у нас отсюда ровненько. Потом сюда вот какой-нибудь заостренный такой вот туфельку можно нарисовать. Так. И вот вот так. Ну и, соответственно, каблучок какой-нибудь интересный. Там он какой-то в виде капельки такой прям. Какой-то вот, вот такой интересный каблучок. Ну и тут теневая. Там вот потемнее как бы сама вот эта туфелька. То есть там все такое оно в тени. Так, теперь вот эти вот линии здесь мы чуть-чуть закругляем, здесь чуть-чуть вот так вот закругляем, тут закругляем. И грудь вот так вот немножечко видна вот здесь у нее грудь. Так, раз, вот так. Ну, вот, вроде бы и все, да, все перенесли. Единственное, что я, наверное, знаете, еще что намечу. Вот здесь у нас в середине есть желтые холмы, да, более светлые. Вот я их, наверное, и покажу. Тоже не буду я там досконально высматривать, просто покажу, где вот у меня они идут. Вот где-то там за кувшином, за девушкой идут. Потом, где он тут. Тут выходит, отсюда пойдет вот так такой. Ну тоже я не буду их делать прям вот как там один в один. Вот как получится, так и получится, как красочка ляжет. Ну вот что-то такое наметили. Итак, я сегодня возьму краски. Я взяла желтый, так желтая лимонная желтая светлая. Наверное, их две возьму. У кого есть какая-то одна, то есть берем одну, посветлее делаем белила, добавляем. Но я тоже не знаю, я посмотрю еще. Так, в первую очередь я выдавливаю белилки, соответственно, белилки. Выдавливаю по чуть-чуть. Так как акрил, он быстро, да, у нас сохнет. Мы помним это. И желтую лимонную. Вот я такие две капельки себе добавила. Кисточку. Кисточку, кисточку возьму я, наверное, да, вот такую возьму. Синтетика Брауберг 18, побольше размерчиком возьму. Соответственно, бумажная салфеточка, да, чтобы промакивать водичка. Все это приготовили. Белым цветом, прям довольно-таки пастозненько, я сейчас выложу кружочек нашего солнышка. Вот тут, где мы его наметили, маленький. Вот такой. Прям буду выкладывать. Также референс я оставлю в описании, ссылочку. Но вы можете увидеть, что там более так вот он разглажен такой. Вот я хочу что-то сделать более поживее. Не такое выписано и выглажено все. Дальше. Я вбелила, добавляю постепенно желтенький по капельке. Вот смотрите, видите, капельку взяла. Он очень-очень светлый по сравнению с желтым. Видите, в белилах он какой смотрится. Намного-намного светлее, чем вот этот. И вот я начинаю около вот здесь солнышко, как бы делаю плавный переход. Будем постепенно вот от этих светлых оттенков двигаться уже в более такие вот красные прям. Вот прям видите, у меня остается фактурка от мазочка, и я вот вот так хочу, я не хочу сильно там выглаживать. А там как получится? Вот честно, не знаю, как получится. Дальше я беру, добавляю еще больше желтого. Вот я добавила еще больше желтого, но с белилками пока. Чуть-чуть можно на девочку заходить нашу. Акрилом потом вот он подсохнет и комфортно им писать. Кстати, некоторые детали, вот кто маслом пишет, такие, как потом вот будем прорисовывать сияние на девушке, до да, контуры. Если неудобно, это можно будет сделать, в принципе, по сухому потом подождать когда подсохнет и уже сделать ну кто умеет, как для кого это не составит труда можете писать в один прием сразу вот так я нанесла желтенький так вот у меня опять карандаш просвечивает вот я буду выкладывать где-то чистый желтенький уже начинаю брать. Чем дальше, тем вот более насыщенные, яркие цвета. Ну, вот как-то так, да. Чуть-чуть захожу на шляпку. Лучше потом на платочек. Потом прорисую. Нанесла. И сейчас вот я хочу вот так вот раз. И по границе светлого, желтого, этого белесого и желтенького пройти как бы сделать такой вот что-то типа плавного перехода вот так сделали дальше кисточку я протираю просто и добавляю себе на палитру оранжевый добавила оранжевый вот оранжевенький и вот кисточкой беру и дальше двигаюсь в сторону оранжевым вот так можно с краю до да, нанести а потом вот так с желтеньким чуть-чуть тут подсмешать как бы сделать переход сюда Оранжевенький. Вот так. Кисть большая. Если мне где-то неудобно, да, широкая, я беру и бочком кисточки прохожусь. таким образом закрыли дальше можно взять желтенький прям этой же кисточкой я не протирала ее и вот так вот как бы соединить да по кругу вот как солнышко двигается у нас так мы и соединяем Сейчас у меня движение легкие, я не давлю, чтобы так вот легонечко красочка отпечатывалась в желтеньком. Вот так. Сюда оранжевого. Сюда побольше. Запущу. Теперь я добавлю на палитру красного. Красный светлый. постепенно делаем темнее. Вот такой красненький цвет, Красивый цвет. Кисть опять-таки не протирала, но у меня в оранжевом я беру и добавляю красненького. Подхожу к оранжевому и по стыку вот так вот прохожу. Можно смело заходить вот куда-нибудь в оранжевый цвет легкими движениями, чтобы плавно было, да, где-то в оранжевом красный мигнул. А потом мы Сверху еще на красный, оранжевого добавим, на оранжевый, желтого. То есть, сделаем красиво. Но сейчас пока вот и двигаюсь вокруг солнышка. Вот такое вот движение да, заполняю. С этой стороны тоже. Если работать маслом, то в принципе такие переходы можно более мягко сделать. Но ну, нам в принципе такой прям мягкости я и не хочу здесь. Скучновато. Хочется какого-то движения, мазки, чтобы читались хочется так. где наши вот эти вот красные холмики до желтых вот мы желтые да намечали здесь я закрываю красным контуры их у нас будут таким вот светлым разбеленным желтым мы будем рисовать а основа у них такая вот темная красная поэтому сейчас на них не обращаем внимания и закрашиваю до желтого. С желтым потом там вот эти вот холмы желтые, да, у них будет граница более такая четкая, ровная. Желтая. Вот так. Что-то такое сделали. И с этой, соответственно, стороны тоже заполняю. Вот так. так. Здесь у нас вот здесь этот холмик. Тоже какую-нибудь интересную форму делаем. Разные, чтобы они были по высоте, по длине. Допустим, да, этот какой-то коротенький холмик. Здесь какой-то длинный пошел. То есть разные, интересные. Их делайте, не делайте одинаковые. Вот так. Здесь тоже чуть-чуть в оранжевый красненьким зайду. Вот так. Дальше. Беру оранжевый. Опять-таки, кисточку не промывала. И добавлю где-то вот так вот, не сильно втирая, чтобы было на красном оранжевый виден. Мазочков добавляю оранжевых. Как бы солнышко, да, сияние его такое вот расходится в стороны. Вот так, легонько-легонько добавляю. Дальше разбеленный желтенький беру. И тоже где-нибудь вот таких вот светлых мазочках. Белилки, желтенькие вот себе замешиваю. Эти кисточка все та же грязненькая такая у меня он даже не совсем желтенький, оранжеватый где-то моментами получается. Чтоб сильно не смешивалось, можно подождать, пока подсохнет. Вот здесь как-то так интересно сделано. Вот так вот расходятся лучики. Где-то видите мазочки более широкие, такой длинный, где-то более короткий. Вот опять давайте сделаем вот здесь большой, такой, да, а потом вот здесь покороче. белеса желтенький Вот сюда тоже добавляю. Вот классно легло. Так ярко я так оставлю. Не буду его дальше замазывать. То есть тоже смотрите. Если раз нам получился какой-нибудь мазочек. Классный такой. Не затирайте его. Не, не дайте ему пускай живет. Возможность. Вот видите. Красиво как. Сильно красочку не вымешиваю, потому что, смотрите, видите, где-то беленький, где-то он более желтенький, как вот здесь, да. Это вот красиво, это красиво. Обращайте на это внимание и оставляйте. Ну, вот так достаточно, чтобы все-таки у нас темный, да, фон был, а не светлый. Дальше кисточку промываю. Промываю кисточку и добавлю себе... Я буду все-таки, наверное, просто лимонкой работать и не буду я средний брать. Добавляю еще лимоночки себе. И сейчас я сделаю вот эти вот холмки. Вот у меня кисточка, да, я ее промыла. И теперь смотрите, я на один краешек наберу вот так вот лимоночку, на другой краешек белилки. Вот, вот такая штучка получается. Дальше мы ее вот так вот делаем. Опять. Лимонка, белилки. Как бы такой вот переход, да, делаем. И смотрите, вот у нас тут холмик, да? Светленьким кверху держим. И вот так вот начинаем вести наш холмик. Раз. Опять дальше набираем беленький, лимоночка. Лимоночки побольше на уголок. Вот так сделали. Еще проложу. Ну, то есть, чтобы у меня... Вот так. Видите? И не надо делать никаких э, растушевок. И так вот дальше я продолжаю, набираю, а, вот здесь сделаю холмик, да, вот так вот, раз, пускай тут будет какой-то такой небольшой. А, вот отсюда, от руки в эту сторону поведу. Вот так. Видите, он пересекает один другой, получается. Красиво. Продолжаю дальше. Вот здесь можно сделать, пускай чуть-чуть еще тоже какой-нибудь холмик пересекает. Вот где у меня темное видно, я здесь добавлю желтого. Вот так. Краешком кисточки. Желтенького добавлю. Дальше вот там чуть-чуть у нас между девочкой видно чуть-чуть желтенький виднеется. Опять набираю белилки желтый. Вот так, ну вот здесь идет, да, где-то вот тут пускай выходит тоже холмик такой вот небольшой. Прям мазочком оставляю фактурку. И здесь тоже какой-нибудь такой вот покажу. Вот так. Ну и чуть ниже еще какой-нибудь такой интересный один. Вот так, да? Пускай. Чуть-чуть на в желтую часть, на желтый краешек кисточки набираю оранжевый. Вот здесь где-то будет такое вот желтый оранжевый. Вот что-то такое будет вот так вот. Он разбеливается и вот сюда какое-то такое пятно идет оранжеватое разбеленное вот так коленки. И вот сюда на эту же кисточку ничего не протирала не промывала добавляем красненького вот так нанесла Теперь чуть-чуть протру, промывать не буду, просто протру. И как бы можно вот здесь красный с оранжевым слегка вот так вот объединить. Мягенько, чтобы было, да, пока у нас краска подвижная. Опять протерла. На стык желтого-красного ставлю, тоже вот так как бы растушевываю. Вот так. Здесь тоже самое. Вот где карандаш виден, я потом еще а, пройду. Либо сейчас вот можно более пастозно так вот выложить. Ну, желтая она вообще сама по себе такая полупрозрачная краска, поэтому лучше, конечно, подождать, а потом проработать. Чуть-чуть красненького где-то можно вот здесь в желтенький вписать немножко, да, как бы теневые этих холмиков вот здесь где-нибудь и вот так мягко его в желтый вписать какие-то оттеночки красочки немножко прям чуть-чуть подпачкала кисточку дальше к низу я опускаюсь сюда уже через оранжевый Вот тут заполняю оранжевым, под кувшинчик. И к низу уже мы двигаемся через красный. Красненький. Там тоже теневые будут участочки, Это потом мы все сделаем. Пока, вот так закрываем красным цветом. Если вы работаете медленно, тогда сразу вот здесь растушуйте, сделайте плавный переход от красного к оранжевому. Если вы работаете быстро, тогда заполняем полностью, а потом переходы эти растушевываем. Так, туфелька, тут ткань у нас. И тоже посмотрите, я не, не закрашиваю как забор. У нас-то тоже здесь какое-то движение, тоже какой-то ну, песочек. Да, вот она где-то в пустыне у нас сидит. То есть, ну какие-нибудь такие мазочки оставляю, как бы нанесенный песочек. да. Так, я возьму новую себе бумажечку. протираю и сейчас пока у меня не подсохло тут все прям очень-очень-очень я вот так уже подсыхает даже вот так вот чуть-чуть растяну то же самое я сделаю вот здесь как бы плавный переход да Теперь дальше работаем, заполняем вот здесь между девушкой и кувшином, дополняем, цвет красненький, дальше оранжевый с красным, больше оранжевый, да, вот здесь вот закрываем. То есть, где у меня фон этот есть, там я и закрываю. До желтых холмов у нас там красновато-оранжеватые оттеночки. Ну и соответственно вот здесь, где ручки наши, около кушина просвечивается. Там вот это вот закатная, Небо. вот пока так дальше давайте я добавлю себе на палитру черный я возьму кисточкой так как он у меня в баночке Вот такая баночка черный Акрил. так добавила кисточку протираю вот у меня осталась она чуть-чуть подпачка надо да? и вот здесь где-то можно вот этим подпачканным капелькой капелькой вот так лягунечка добавить какие-то Теневые. Чуть-чуть еще набрала. Прям краешком кисточки. И мягенько, мягенько, мягенько. То есть не надо делать черно прям. <клых> вот самым краешком кисточки по чуть-чуть захватываю, да, с общей кучки краску. И вот таким вот малым-малым количеством. Дальше. Под ножками вот здесь вот, да, ее обязательно, обязательно, друзья, вот... Если вы рисуете там вазочки, цветочки, какие-то горшочки, какие-то предметы на столе, неважно что, да, если нам нужно его посадить на поверхность, обязательно под ним тень. И тень под самим предметом, она у нас более такая насыщенная, контрастная. Вот, да, прям черный наложили. А к низу мы постепенно... Растушевываем. Делаем тень мягче. Вот так. Также вот здесь у нас будет темно. Вот здесь, где ножка ее. Здесь будет темно. Черный смешивается с красным. Он еще у нас не подсох. И получается не чернющий, да, такой прям черный-черный, а получается такой вот <coughs>, теневой именно. Дальше вот здесь от туфельки, от нашей падает тень. То есть, смотрите, нанесла, да, около туфельки и потом резким движением раз в сторону мягенько-мягенько растянула. То есть тень будет смотреться у вас тенью, если у нее не будет четких каких-то границ. Не должно быть четких границ у тени. Дальше. Вот здесь я тоже еще добавлю поконтрастнее под ней. Видите, и растягиваю. Вот. Здесь немножко захожу на юбку, там будет тоже потемнее. Под ней, вот солнце светит сюда, да, от нее сюда, соответственно, падает тень. Под ней, за девушкой, будет темно. И вот так постепенно, постепенно я затемняю. Дальше, где у нас еще? Вот здесь юбка, да, у нее такая темное место. Вот так вот я прям черненьким нанесу. Чем хорошо рисовать, работать акрилом, да, то, что у нас... В принципе, вот тут теневую прокладываю. В масле мы идем от... Темного, двигаемся постепенно, высветляем к светлому, да. То в масле у нас, вернее в акриле, мы можем смело рисовать черным, либо белым, да, когда подсохнет чуть-чуть. У нас акрил быстро сохнет. Мы можем смело по светлому темным писать, то есть вот тут под кувшином. Темнота. дальше вот здесь где заканчивается спинка начинается ткань здесь тоже тенюшечку проложу то есть все одно другое перекрывает в акриле стоит только чуть-чуть подождать да и вот эти складочки которые мы с вами прорисовывали под низом каждой складочки вот такими вот движениями я вот у них показываю, да, под низом я делаю тенюшечки. Вот сюда какую-то, вот так, ну, интересно делаем, да. Вот здесь складочка. Соответственно, там вот, где рука у нас, там тоже будет немножко теневая. Так, вот здесь не, не закрыли чуть-чуть. Дальше, вот пока я черным работаю, большой кисточкой, я вот здесь добавлю тоже теневую. Вот так. Добавили. Дальше здесь немножко на лице будет. Это в принципе можно потом более маленькой кисточкой проработать. Ну, я пока вот этой буду. Вот здесь, по вот этой ее шапочке, вот сюда пойдет складка. А здесь где-то. А вот тут чуть-чуть сделаю. Ну и наверное, наверное. Так, возьму-ка я, наверное, теперь уже кисточку а, поменьше. Эту промою. После акрила промываем кисточки сразу. Потому как у нас акрил очень быстро сохнет. Если сразу не промыть кисточку, то ее можно просто-напросто будет потерять. да. А если у нас кисточка какая-нибудь дорогая, хорошая, то будет ее жалко потерять. Я возьму вот такую тоже синтетика. Называется кисточка язычок. как Кошачий язычок. Видите? Закругленная. И сейчас я сделаю, наверное, наш кувшинчик. Я беру красный цветик и закрываю его полностью красным цветом пока красным цветом. Чуть-чуть оставляю, чтобы мне было видно, да, где края, потому что фон у нас тоже красный. Вот так. Закрываю. До самых краев не дохожу, там у нас будет посветлее, через оранжевый. пока вот так вот закрыла дальше беру оранжевый и в края вот сюда я добавляю оранжевый И вот здесь до теневой дохожу, закрываю оранжевым ручки одна и вторая. Пока такая вот темная вазочка получается. Дальше я беру Кисточку просто протерла, беру немножко белилок и начинаю наши ручки вот так вот высветляю. Белила смешиваются с оранжевым и получается такой вот светлый оттеночек. По краям вот здесь тоже, но мягенько растушевываю тираю как бы этот белый, смешиваю с предыдущим, с этим вот красным, оранжевым. Дальше оранжевый, вот тут вот горлышко посветлее. И теперь этой же кисточкой я набираю черного, опять набираю по чуть-чуть, прям вот аккуратно-аккуратно, еле-еле. Середина вот здесь кувшина. Дальше вот здесь линию да провожу, протираю. И пошла по форме от середины, вот так по форме, по форме растягивать в края этот черный. То есть он контрастный остается у нас в середине, а к краям более бледненький. Вот так. И вот тут к низу тоже затемняю. Опять наношу. Раз, тут чуть-чуть, тут чуть-чуть. Протираю и опять растаскиваю. Периодически протираю кисточку, чтобы растягивалась такое вот плавненькое. Оранжевый вот здесь вот много очень черного, да? Можно вернуть сверху оранжевый так, черненький вот тут к низу тут темно вот так около донышка затянули там еще потом у нас пойдет бличок по краю кувшинчика и будет его Отлично видно. Вот так. Достаточно, в принципе. Дальше наша девушка. Я добавляю себе красненького. Возьму вот оранжевым. Сейчас здесь вот закрою вот этот кусочек. Закрыла. И здесь с желтеньким объединяю. Даже можно вот так еще желтенького добавить. Вот так беру красненький и нашу вот эту вот платочек ее сделаем как вот мы делали до да? складочки вот эти все повороты здесь тоже буду выкладывать фактурно захожу на черный чтобы он у нас не такой черный был Да. Здесь, вот так, вот, то есть как розочка, да, видите, накрученном на голову. И вот здесь. Окунаю кисточку чуть-чуть в черненький. И вот здесь в красный вмешаю, как бы сделаю, да, затемнение. Вот таким вот образом. Дальше тоже там еще у нас будут какие-то светлые блики. И будет все отлично. Вот здесь вот так побольше вот так сделаю вот так вот похоже да на розочку как намотана как розочка дальше я возьму и смешаю вот хотя у нее тело здесь такое прямо черное черная но я не хочу я возьму черного и смешаю его с красным чтобы он был все-таки очень-очень темно-красный, даже такой вот, видите, коричневый, темный-темный-коричневый, потому что я не хочу делать ее очень уж черной. И вот закрываем вот эту часть. Сейчас просматриваем, делаем уже. Мы же заходили, да, там частично на нее. То есть просматриваем контуры, где у нас. Девушки, и делаем красивые ей очертания. Так, закрываю вот этим цветом. Здесь у нас вот так дуга руки, да. Она у нас там не плоская. Запястье поуже, помним. Дальше вот кисть руки. Пока одним цветом закрываю. И вот сюда. Тут у нас пошли пальчики. Вот такая. Дальше еще я этого цвета коричневенького. Замешиваю. С вот этой стороны шейка у нас. Лицо у нее там. Такой как бы треугольничек виден лицо. Дальше вот это плечика. Браслет не буду трогать, так как желтый у меня полупрозрачный, чтобы он хорошо лег и темный не просвечивался сквозь него. Я вот так вот сделаю. заполняю полностью вот этим коричневатым оттенком тела здесь в тени оно и как бы там сильно не видно что а, где-то там какие-то направления до да, задавать не буду дальше вот здесь ручку продолжаю локоток Тоже, видите, друзья, я особо не стараюсь, не выцеливаюсь, как бы свободненько рисуем, закрываем. Конечно, большую роль играет то, как вы изначально нанесете рисунок. Если там, ну, скажем так, по простому, да, с большими косяками и Пропорции уж совсем будут нарушены, тогда вам будет, конечно, и закрывать красочкой а, сложнее. Так что уделите все-таки внимание рисунку, когда переносите. И вот здесь. Чтобы вам потом просто было легче. Так, здесь у нас, помним, да, просвет остается. И вот здесь вот это вот наша юбочка постепенно я вот здесь смешиваю, захожу на черный, чтобы у нас здесь была такая теневая. Дальше грудь я тоже сделаю так вот раз, раз, аккуратненько. Оп, вот так это некрасивая, да? Вот так сделаю. Вот так. И сюда, сейчас я вот протру от этого красного, возьму оранжевенький. И вот сюда вот этот просвет сделаю вот этим цветом. Возьму желтовато-оранжевый, тоненькой-тоненькой полосой. Дальше кисточку я промываю хорошенечко. Хорошенько, хорошенько. Так беру бумагу себе новую. Так. Теперь я беру белилки. Вот какой-то у меня здесь уже желтый с оранжевым, да. Можно сюда чуть-чуть подпачкать черного. Вот вот такой вот цветик. И попробуем сейчас им браслет сделать. Ну да, вот в принципе можно таким. Раз. И по форме ручки Где-то можно белилки желтенькой смешать, чтобы вот так. Прямо, вот видите, красочки сколько у меня. Вот так, чтобы она плотно и ярко легла вот такой вот браслетик у меня получился дальше кисточку протерла белилки с красненьким такой розоватый оттеночек вот здесь вот горлышко у нас чуть-чуть так вот подсвечивается и вот здесь розоватым края пройду раз раз на кувшине протерла и здесь вот мягенько мягенько смягчаю пока она подвижная вот так дальше у нас там еще блечочки будут Даже очень розово добавлю еще я сюда вокруг красного то есть видите все как бы поправимо все туда-сюда у нас двигается вернее не двигается а перекрывается до да, сверху вот так черненькие опять. красненького в черненький чтобы все-таки он не черный был хочется тень а коричневила она больше и вот здесь чуть-чуть помягче черноту эту смягчу А вот здесь очень-очень такая контрастная тень черная, вот так. Здесь красный тоже чуть-чуть подпачкать можно. Здесь вот она сидит, да, там теневая от нее чуть-чуть, чтобы он не был такой яркий. Вот остатками там видите. Оранжевый уже подсох, и я так просто грязной кисточкой повоськала, повоськала. Вот так получилось. Дальше черные складочки вот здесь у нас присутствуют. Вот сюда они идут. Так, вот так вот закругляются. Вот какие-нибудь такие складочки. Дальше туфелька ее. Туфельку я прорисую черным. Сделаю вот так. Раз. Вот так. Низу здесь тоже очень так вот темно здесь дальше каблучок у нас будет светленький посветлее вот так туфелька так, здесь у нас тенюшка есть так, вот здесь чуть-чуть поконтрастнее. Стык ее ноги, да, с вот этим песочком. Там тень более контрастная. Вот так. Промываю. Дальше беру красненький и закрываю юбку ей красным. Тоже как и вот эту вот ее косыночку, платьишко, ой, платьишко, господи, уже заговариваюсь, шапочку эту ее, да, как я выкладывала, вот то же самое, вот как складочки у нас идут, вот так я и выкладываю. И оставляю прям такую вот пастозность. То есть, вот эти вот мазки объемные, они тоже дополнительно нам помогают в том, что они показывают, что это складка. То есть, мы и так проложили, да, свет, тень. Но вот это вот объем и направление мазочков нам дополнительно как бы дает понять, что это все-таки ткань так лежит. Облегчает нам работу пастозная живопись. Так. И здесь, как вот они у нас здесь идут. Вот здесь, вот сюда ткань, да, вот так как-то свисает. Юбка ее длинная. Вот здесь складочка, вот так вот. То есть, все черное не перекрываем. Вот так она свисает. Тут вот. Дальше вот здесь такой широкий мазочек. Так, красный расходуется очень быстро. Видите, оно из-за вот этого объема получаются с вами собой складки. Согласитесь, так легко, да, рисовать. И где-то подмешивается черный к красному. Плюс, ну, как бы дополнительно получается вот эта вот <coughs> теневая. Дальше, вот здесь, да, продолжаем. Как вот ножка у нас лежит и складочки свисают. Так, здесь закрываем пока красным. Дальше там каемочка сияние будет и вот она от фона у нас отойдет как бы здесь сюда идет у нас вот так вот ножка так вот так сюда закрываем Здесь вот так мазочек по форме, вот как вот у нас ножка идет. Здесь более она облегает юбка, вот такими вот мазочками по форме двигаемся. Здесь уже пошло вот это вот закругление коленочка, да, и нога вот поджата, она как бы на ней сидит. То есть уже вот такие вот тут движения. Здесь край более такой вот ровный. Ну, если будет вот это движение, да, этих складок, пускай остается, как бы, мне даже нравится. Вот пока у меня кисточка в красном, я сделаю светлые участочки вот здесь, подсвечу лицо с краю вот здесь немножко вот так вот дам света где еще вот здесь у нас от подмышки да и вот сюда вниз по этому краю по левому легкий свет вот здесь. Вот где талия, да, ее поясничка, вот мы его показываем, этот цвет. Мягенько растаскиваем. Дальше по этой стороне руки. Легкий свет такой вот. Это пока еще не самый светлый. Мы еще будем светлее делать оттеночек. Дальше по этому краю тоже у нас. И не оставляйте, пожалуйста, вот здесь вот границу, вот эту вот светлого и темного, четкую. Смягчайте. Вот здесь по верху будет свет падать соответственно также по кисти по верху дальше опять я смешиваю красный с коричневым ой красный с черным получается такой темно-темно-коричневый и вот эту вот ножку вот здесь она у нас в тени Я заполняю туфелька как бы и такая черная тень. Она черная, да? А ножка, она такая вот будет немножко посветлее. Каблучок тоже этим пока цветом намечу. Вот так. То есть в тени, да, видим. Так, и мне вот эта вот тень не очень нравится. Я ее вот так вот еще перебью под вазочкой вот так и сделаю промываю кисточку хорошенечко промываем и отрываю себе еще бумажечку Теперь смотрите нам нужно смешать берем желтый капельку красного туда оранжевый да, получается и белил то есть такой вот должен получиться персиковый оттеночек это у нас э, освещенный цвет э, тела до да, кожи будет и вот смотрите где он у нас подсвечивается вот здесь аккуратненько тоненьким тоненьким э, тоненькой линией движениями вот так подсвечиваем. здесь и обратите внимание я не буду проводить как там вот идеально все вот так вот ровно одной какой-то линией да я вот видите раз маленькими коротенькими мазочками где-то толще где-то тоньше но вот главное подсвечиваю да ее все, здесь внизу у нас теневая, а там ничего нет. Вот здесь падает свет на руку. Краешком-краешком кисточки я работаю. Вот здесь подсветили. Это еще тоже пока не самый светлый. Так, вот здесь вот так чуть-чуть пошире света добавим. По этому краю шейки тоже у нас здесь по плечику падает. Свет. по ручке здесь довольно таки широкий лучик света падает да вот здесь тоже дальше еще вот такую себе так вот по кисти вот здесь то есть даем направление да Дальше там по графину пойдет тоже блечочки. Но они там более светлые будут. Но можно, в принципе, этого оттенка сюда же тоже добавить. По краям вот тут вот. По изгибам вот этим. С этой стороны у нас в тень он, да, попадает. То есть он не полностью будет, а здесь более освещен краешек будет. Вот так вот можно... По ярче вот так до, почти до самого низа. Дальше грудь. Все это дело мы дальше прорисуем уже беленьким. Единственное, сейчас вот сделаю, пока у меня кисть светлая. Мы там красочка подсохла. Вот здесь вот это вот, вот эту вот штучку вот так, вот так, вот так сделаю. Отделю руку от тела. Есть. Дальше этой же кисточкой я вот набираю оранжевый. Оранжевый разбеленный такой получается. Красочки немножко. И вот еще начинаю тело высветлять. Кое-где подсвечивать. Вот немножко я взяла вот сюда вот добавила. Вот он с красным подмешивается, это хорошо. Так вот, сухенько, сухенько. Видите, засветилась чуть-чуть. И хватит. Вот сюда оранжеватого. Вот здесь вот так пошире, чуть-чуть. Дальше по руке вот тут ниже ниже желтого этого как бы. Видите, сухенько он ложится, как бы уже сам растушевывается плавно. Там, где вот светик мы прокладывали, вот немножко. Тем самым мы вот от светлого к темному, да, двигаемся. У нас получается делаем объем, да, объемный предмет. Он у нас свет, тень, все это дальше. Вот здесь покажем вот так вот смотрите видите вот таким вот движением раз это вот лопаточки наши мы подсвечиваем здесь оставляем позвоночник вот она изогнута у нас теневую и здесь вот легкий такой вот раз и слегка вот так стушую а здесь побольше вот этого оранжевенького и вот изгибаем красиво, как вот наша фигурка, девушки. Плавненькие движения. И пальчиком, вот так видите, у меня уже подсохло, но хорошенечко все это дело втирается. Вот так. Достаточно, я больше ничего делать не буду. Дальше, пока наша девочка подсыхает, да, самые яркие блики мы пока не делаем. Единственное, возьму капельку черного и вот тут наше горлышко я чуть-чуть вот так вот оттеню. Вот так вот тут ручка, холстик у меня виден, я просматриваю и... Так, горлышко, тут по кувшинчику еще коричневым этим красный с черным вот сюда добавлю. Так, и немножко пройдусь по ручкам. Вот так. теперь теперь возьму а, разбеленный желтый вот тут у меня остатки есть вот прям а, испачкала кисточку и вот вытерла да как бы остатки вытерла и вот у меня осталась такая вот ворса чуть-чуть подпачканная сделаем дальние холмы воздушные только не делайте их очень контрастные вот у некоторых смотрела совенка, вот бутылочки, когда мы рисовали. Очень-очень у вас четко видно. Они не должны быть так видны. Они должны быть как, как призраки. Такие вот полупрозрачные. Также эти холмики мы делаем полупрозрачные. То есть, ну где они у нас идут? Вот середина где-то холста, да, где-то вот до середины, вот где-то их здесь намечаем. То есть, тоже смотрим разные. Вот смотрите, слегка-слегка... А, вот так вот дымчата-дымчата еле-еле заметно верхушечка более четкая и к низу у нас вот ну, растушевываем растягиваем сухенько, видите красочка ложится сухенько-сухенько вот здесь как вот там в оригинале идет вот так как-то да там чего-то такое интересное вот такие они не надо их прям пастозно там как-то выписывать то есть вот такие вдалеке дюны эти так я капельку капельку белого добавлю опять-таки подпачканной кисточкой, вот тут где-то за девушкой, да, там они могут выходить, вот там вот холмики эти, там вот где-то за кушином, и вот растягиваем вниз, то есть вот он там, кусочек этого холма заметен, да, стал. Так, более желтоватый вот смотрите представим вот он у нас пошел где-то там к примеру за ней вершинка да вот здесь он выходит и вот здесь где-то пошел да туда куда-то вот нанесли и растянули вот эту вот границу растянули чтобы макушечка у нас читалась а дальше там все это растягиваем Дальше вот здесь я смотрю какой-то вот такой вот холмик у нас идет вот сюда не доходит да не касается этого потом дальше вот сюда что-то идет отсюда примерно примерно отсюда вот он с вот этим соединяется вот нанесли да и пока она у нас подвижная мы вот так растягиваем растягиваем смягчаем вот эту вот границу. Еще раз повторяю, красочка очень-очень сухенько у меня идет по холсту. Сухенько. Прям сухенько-сухенько. Вот так что. Чуть-чуть побелее желтый вот так. Здесь более вот так смягчут этот уголок. Вот куда-нибудь сюда интересно. То есть, ну, смотрите, чтобы интересно эти холмы смотрелись, Здесь какой-нибудь вот, небольшой вот так вот сделаю. Вот куда-нибудь вот так, сюда. Вот так. И отсюда тоже там чего-то выходит. Куда-нибудь как-нибудь вот так пускай пойдет Вот так. И вот сюда. Пускай вот так что-то будет. И опять тяну, тяну, тяну вниз его, да, как бы растушевывая. Верхушечка более четкая, ровная. А книзу растянута. Так, ну вот здесь можно еще вот так как-нибудь добавить что-то скучновато, чтоб там вот интересно за ручками у кувшина смотрелась, какие-то там холмы. Вот так вот достаточно да видно что это там где-то на дальнем плане взяла беленького вот здесь делаю какие-то моменты посветлее вот здесь у меня до да, подсохла вот у меня тут виден карандашики сейчас сюда добавлю такую волну песка более светлую да, продолжу пока вот почему бы и нет то есть, как бы, это вы знаете, да, что я тут перекрываю сейчас э, химичью карандаш, перекрываю. Э, ну, а дополнительно здесь появляются какие-то э, вот эти вот барханы, да. Вот здесь э, желтенького добавлю. У меня там тоже карандаш виден. Здесь карандаш виден. И вот тем самым я, я прячу а у меня появляются какие-то интересные песочек этот песочек вот здесь у меня карандашик виден ну я здесь тоже нанесу вот так вот вот тут растушую сейчас меня зовут Вот сюда желтенького добавлю, ватру. То есть, чтобы не, не просто красный был, да, ну вот тоже сухенько-сухенько, как здесь сделали, то есть аккуратненько. Не надо много его тут пастозно очень наносить. Вот так. Вот так. Здесь в теневой можно... Я, наверное... Красного добавлю кое-где, даже, даже наверное, оранжевого, чтобы разные цвета были, или, или даже оранжевый с желтым. Вот, вот так, кое-где таких проблесков, каких-то, ну, так видите, как бы один вот так, другой вот так, то есть волной, такое какое-то интересное движение создаю. Вот так, пускай так будет. Да, уже поинтереснее. Не просто замазано одним цветом, а уже какое-то интересное движение. Так, вот здесь хочу еще на платье добавить пастозности. Более вот так вот прям выложу, чтобы у меня тут такие прям мазочки были. Вот мне нравится прям когда вот мазочками так. Вот оно красиво получается. То есть не бойтесь тоже мазочками наносить. Как раз если вы а, любитель скрупулезно сидеть, вырисовывать какие-то ровные линии, рисуйте мазочками. Поверьте, вы пон... вам понравится и не оторвешь вас потом. Более картины получаются тогда живые такие классные. Так, друзья, и теперь последний штрих я возьму, ну, что-нибудь тоненькое возьмите, кисточка какая у вас есть. Сейчас мы сделаем контур, да, подсветим солнышко, добавим сияние на кожу девочки нашей. Беру беленький, можно капельку-капельку желтенького, прям вот, видите, я вот капельку-капельку добавила. Он, в принципе, белый, но чтобы белого не было, да, такое вот. Делаем острый краешек и начинаем прорисовывать, добавлять света. Значит, вот здесь у нас, да, вот это ее шапочка, раз. Вот здесь идет, идет, идет. Вот так вот. Выкладывайте пастоз знаете, эти мазочки. Вот так, чтобы они сияли, именно сияли так вот здесь у нас свет вот здесь ну, то есть подсвечиваем вот эти вот наши складочки вот так все а вот здесь еще есть чуть-чуть вот так все подсветили шапочку дальше не забыть еще нам сережку с вами нарисовать вот так, вот здесь я вижу потолще мазочек, сделаю его потолще. Дальше плечико подсвечиваю, вот здесь немножечко-немножечко шеечку, вот так вот. Дальше здесь по ручке, можно вот здесь по браслетику пройти каких-то, ну как бы бликов да, поставить вот здесь дальше вот здесь у нас свет до да, попадает вот мы его прокладываем свет дальше здесь с этой стороны по шейке То есть, где мы до этого высветляли кожу, да, цвет тела, там же сейчас и по самому краю мы подсвечиваем этим цветом. Дальше, вот здесь у нас ручечки у кувшина тоже подсвеченные. С этой стороны, так, и здесь тоже. Подсвечиваем, но не до самого низа. Есть. Смотрите, уже видно, да, сияние. Дальше по юбочке теперь также складочки прокладываем более ярко. Здесь чуть-чуть. Дальше, вот здесь. Юбка еще сильно не подсохла. Такая подвижная. Можно подождать, пока высохнет. Кому тяжело. Так, вот здесь вот так складочка идет. Дальше, вот здесь у нас тоже по краешку попадает такой вот свет. Здесь по складкам чуть-чуть макушечки подсвеченные немножечко. Дальше, вот здесь, где туфелька дуга сюда да сюда дуга как мы рисовали вот так дальше сама туфелька по краю каблучок такой вот интересный вот так вот он у нее идет Здесь можно чуть-чуть вот так намек дать только дальше. Вот здесь тоже юбка ее по краю света добавляем. Вот видите, она теперь отделилась от фона. Пальчики я здесь не буду заморачиваться, прорисовывать. Я не вижу в этом смысла абсолютно. То есть, у нас так вот все силуэтненько. И стараться там вырисовывать нет никакого смысла. Так, и вот грудь нашу сейчас. Так, я кисточку сделаю тоненько. Тоненько, да? То есть, мы вот так вот раз-раз приглаживаем, чтобы был тоненький край. И грудь тоже подсвечиваем по контуру и теперь делаем белый с желтеньким желтенького чуть-чуть в белый добавляем побольше но ну, такой белесы белесы желтенький Собираю кисточку в тонкий кончик. Кто не знает, как, смотрите ответы на вопросы, да, там как рисовать тонкие линии. И вот здесь мы нарисуем сережку у нее. Вот так вот вытянуто, и вот она куда-то туда уходит. Так. Вот что я сейчас еще вижу. Хочется мне вот оранжевый у меня здесь фонда. Я этим фоном чуть-чуть подрежу контур лица. Оранжевым цветом. Вот так, то есть чуть-чуть его видно там лицо, да, ну, как бы не так все четко. Чтобы усложнить, допустим, работу, можно взять оранжевый, да, вот когда уже подсохло, где-то здесь добавить по юбке, к примеру, даже вот желтого возьму. И он смешается тут у меня еще подвижная краска а, допустим усложнить да чтобы не просто красный было а вот доп дополнительные какие-то оттенки да то есть в юбке уже так вот посложнее вот здесь можно к примеру то тех же мазочков добавить но ну, здесь теневая тут в принципе сильно не надо вот здесь можно но только, чтобы он не желтый был, а именно смешался с красным. чтобы оранжевый был. Ну, то есть, как-то так вот, также и по шляпке здесь тоже можно каких-то оттенков добавить при желании. Вот фактурка, чтобы осталась вот так. Ну, то есть, ну, я не буду, наверное, мне этого достаточно. Как бы я оставлю. Вот, единственное, вот здесь мне прям хочется вот эти краешки более оранжевые сделать. Ну, и, соответственно, мягенько, вот пальчиком можно границы эти, чтобы мягкие были. Ну, и кувшинь, чтоб не был такой, да, чернющий прям. Вот так. В принципе, достаточно больше ничего и не надо. Можете ставить свою подпись, дорогие друзья. И на этом такая вот а, картина классная, интерьерная у нас с вами получилась. Ну, вот и все. На этом я с вами прощаюсь. Рисуйте, выкладывайте свои работы, как у вас получилось. Очень интересно смотреть. Вообще вы молодцы. Некоторые, конечно, себя недооценивают. Говорят, что мне пишут, да? что не получается. Все у вас получается, друзья. Не получается у того, я вам так скажу, кто ничего не делает. А у вас все получается. Молодцы. Ну и все, будем на этом заканчивать наш мастер-класс. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Включайте обязательно колокольчик, чтобы оповещения приходили, что на канале появилось новое видео. Пальчики вверх. И я такая вот красивая, ярко-разноцветная сегодня опять с вами прощаюсь. До скорой встречи. Пока-пока.